Привет! Я буду играть в военные занятия в Лейсен 2 за маленькую сторону по названию Кипр и наша задача будет раскатить его в экономическом плане, не объявляя никому никакого воина. Только если нам не объявят войну, тогда мы будем конкретно защищаться и захватить их границы. Если будет видеоролик ролик интересным, пожалуйста, подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик, чтобы не пропускать ни одним видеоролики, поставьте лайк. Да, забыл сказать, я играю все на максимальном сложности, агрессивность максимум, сложность максимум, легендарный Первое, что я делаю в игре, я раскачиваю экономику Кипера. Ой, пиздец, экономика твои цены. Хланы, без проблем. Пришел новый президент по названию Фира, все сделает, все решит. Я мы ничего не делали, и нам Северный Кипр объявляет войну. И я считаю, что он вообще охуевший. Молодой, куда и дес? Вся дела делаю, обкашляем. За эти часа, за эти 10 минут или 20 минут, я не знаю конкретно сколько я развивал экономику, но мы заняли 16 место за мировой весь без каких-то объявлений войн. Чисто на скиле. Хотел бы дать совет новичкам, если вы играете в 1-2-2, всегда выбирайте либерализм, потому что такие дефавы дает. Яй. 17 мест. Посмотри, у всех по десять, по девять, а у нас два, экономики все то пере... э... перестишь. ебать, вообще а по всем выиграем всех, второе, вот, а, понятно, нет, ну, нет, ну, не-не-не, развиваем экономику, развиваем экономику, а, развиваем экономику, Прикиньте, нам никто не объявил пока войну. Это вообще круто. 15 мест, 14 мест. Нихуя не делаем, но занимаем нахуй за на место. Инвестиции. Да. И все сюда тоже. Ух, нихуя себе. Давайте еще, давайте э, на исследование. Кроме нахуй денег. То развивается страну, развивается экономика, круто. Ну, не отставать от других, да? Мы же не хотим отставать, да? Мы хотим забыть быть крутым и страной, у все заебись, у которого все охуенно. Мы чисто 14 месяцев занимаем, просто так, блядь. А, все. Вс, давайте и следующие деньги отправляем. Просто на, на одни налоги, полагается, это тупо, думаю. А, у нас деньги получаем от налогов, за это. Мы очень сильно зависим от людей. Как говорится, люди ⁇ это новая нефть. И еще раз увеличим раз... Р... Расти... развитие, растительности, ты такое вроде. Ух, инвестируем деньги. Люди это на войне, всё. добро у нас лечение, мы хуйня. 20 тысяч, сколько всего у нас людей? По факту. 33 тысяч армия. Это фотография чека, который подписал подсудимый. А вот та же подпись в увеличенном виде. Она абсолютно... Идентично подписи на письмах к миссис Саймон, где обсуждался механизм обмана нашего великого штата Луизиана. Ваша честь, дамы и господа присяжные, это неопровержимые доказательства того, что подсудимый лжет. Мистер Конс, это предварительные слушания, где отсутствует подсудимый. И где отсутствуют присяжные? Здесь только мы, сынок. Что, черт подери, с тобой происходит? Пацаны, это пиздец. Пять-дам-дам-дам-дам. Охуеть! А а бля! Епа! Мы население увеличили! на. экономика вообще пиздец оху, вообще посмотрите на экономику вообще пиздец, оху, пиздец. не мой мозг но ну, это очень долго будет очень долго будет ну хотя бы пятое место занять в мировом рынке в мировом месте рейтинг блять странно оху. шестое место метабильс это камон думаю это достаточно спасибо за просмотр спасибо супа Поставили. Первое место не заобладели. Ну похуй, блядь, камон. Что это тоже вместо ебись, ну? Экономику смотрите, ну просто экономику смотрите. Я думаю, вторую часть сделаю, если этот видеоролик наберет нормальный просмотр. Ну, на, например, 100 просмотров. Все. Спасибо за просмотр, всем пока, всем до сёй, дюли. Целую вас. Сейчас. Давайте сохраним игру на всех. Блядь, я просто не хочу эту, эту суку оттирать, эту игру. Именно эту игру я не хочу тирать.